Всем привет из осеннего леса, это август месяц, 20-е, прошли небольшие дожди, и у нас в Кузбассе поперли грибы, грибы которых очень много, обильно растут, но мало кто их знает, это очень хорошие вкусные грибы, они называются паутинник триумфальный, или паутинник желтый, вот я вам показываю, эти грибы, паутинники. Это съедобные, самые вкусные грибы из класса паутинников. Они пошли обильно. Ближе сейчас показываем этот гриб. Паутинник триумфальный. Чем отличается от других паутинников? Тем, что внизу в слое, под шляпочном слое у молодого гриба так называемая паутинка. Гриб желтый, охряно-желтый, склизкий. Идет абсолютно во все виды обработки. Жарко, варка и особенно вкусен он в засоле. Он не меняет свой цвет и хрустящий как грусть. Но по вкусу я их предпочитаю лучше, чем грузди. А чем еще отличен? Тем, что на ножке, на ножке а, вот такие вот чешуйки. Чешуечки. Ножка клубневидная, утолщенная, идет тоже в пищу. А, в соленом виде это самый вкусный гриб. Собирайте и не бойтесь. Это паутинник триумфальный или желтый. Очень вкусный гриб, мясистый. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал.